Это монолог у микрофона. Доброго здоровья. Прощение или отмщение? Говорят, что месть подается холодной. Видимо, это от того, что тот человек, который придумал такое изречение, такой афоризм, как и многие люди в этом мире, считают, что месть это блюдо. Видимо, им нужно смаковать, когда ты мстишь. Видимо, нужно к этому приготовиться, это некий ритуал который кому-то доставляет удовольствие. Хотя, конечно, очень сложно назвать удовольствием, когда ты мстишь за боль, обиды, либо за смерть. Скорее, это вынужденная мера. Скорее, это необходимость, вызванная теми или иными обстоятельствами, которые человек просто вынужден на них как-то реагировать. И первое, что ему приходит в голову, это отомстить. Я в этом аналоге хочу разобраться в том, насколько, насколько важным, насколько обоснованным и рациональным является применение мести в тих или иных обстоятельствах. Само это необходимость, это преступление, это грех. Либо это данность, благодаря которой мы решаем те или иные несправедливости, понимая и ощущая, ошибочно или нет, что мы имеем право моральное, законное судить и приводить в исполнение наши приговоры. Прежде всего нужно различать месть от того, что мы даем сдачи. К примеру, если рассмотреть случай, когда человек попадает в драку, ему угрожают, ему или его спутнику, либо его, его имуществу, когда есть явная или скрытая угроза имуществу, либо здоровью, либо жизни. Если в эти моменты мы адекватно отвечаем, защищаемся, то здесь нет места мести. Вы реагируете сразу же, как только чувствуете угрозу, любую угрозу. Когда вы защищаете кого-то, либо что-то, здоровье, либо жизнь людей, и реагируете моментально, семинутно именно в этом месте, в этот час, это обычная защита прав, свобод, интересов, здоровья жизни и так далее. Но если вы в этот момент ушли, убежали, по разным причинам, решили вдруг остановиться, испугались, да все что угодно, это вот в такие моменты, появляются коварные планы о месте. вы ушли либо сбежали, у вас не хватило смелости, либо так было нужно, всякое может быть, когда человек сдается и прогибается, возможно была угроза жизни или здоровью и действительно рационально было уйти, отвернуться, сдаться, можно называть это как угодно, но если была действительно реальная опасность и можно было пострадать, в такие моменты каждый по-своему решает, стоит уходить либо продолжать. В такие моменты зарождаются планы мести, когда человек ушел и вовремя не среагировал. Он думает, как бы отомстить, как бы более коварно и изощренно проучить человека, проучить обидчика. В такие моменты говорят, что месть должна подаваться холодной, нужно было остыть все обдумать, взвесить, придумать некий план и действовать. Стоит ли этим заниматься? Стоит ли мстить? К примеру, если у вас что-то украли, вернули или не вернули, неважно. Если вы не простили, вы хотите отомстить. Вы украдете? Вы тоже украдете? Совершите преступление? Низкий и дерзкий поступок? Соразмерный тому, который произошел по отношению к вам, то есть вы тоже украдете, либо изобьете человека, вы на это пойдете. Вы действительно считаете, что это правильно? А если вас побили и вовремя не остановили в драку тогда на месте, когда это произошло день, неделю или месяц назад. По разным причинам испугались, не захотели. И теперь, когда у вас созрел план мести, вы готовы напасть на человека и сбить его тоже? Вы не забывайте, что это преступление? Совершил преступление он, совершайте преступление и вы? А чем вы отличаетесь в такие моменты от того, кто обидел вас, от нападающего? Неужели вы думаете, что вас не накажет ни судьба, ни государство, ни Бог за такие поступки? А если, не дай Бог, кто-то погиб из ваших близких или родных? Смерть могла быть несчастным случаем непреднамеренно, случайно. Как вы поступите? Отдадите человека в руки государственного правосудия? Неважно, насколько это правосудие правосудно, либо устроите самосуд, взяв в руки нож, палку, оружие, все что угодно. Совершите такое же убийство, но оно уже будет преднамеренным. Вы готовы рисковать своей свободой жизнью, здоровьем, а если у вас есть родные, и вам будет грозить срок, вы готовы отсидеть? Вы готовы мучиться каждый божий день в камере, вспоминая прокручивая как кинопленку тот момент, когда вы строили коварные планы и решили отомстить, а потом привели в действие свое решение и отомстили? Вы готовы так жить на протяжении нескольких лет? А если ваш родственник или близкий вам человек погиб, его преднамеренно убили, вы тоже совершите преднамеренное убийство? Вы тоже возьмете в руки оружие, либо собственными руками голыми убьете, отберете жизнь у другого человека, пусть у того же и виновного, совершите грех и не будет вам никакого оправдания. Вы убили во имя или за что-то, значения не имеет. Тому горю, которое произошло, ваше преступление, ваша месть никак не поможет. Человека она не вернет. Он не воскреснет. Кто бы это ни был. Кто-то из семьи, не дай бог. Кто-то из дальних родственников, друзей, знакомых. Человека к жизни не вернуть вы в свою очередь поступите также низко и подло. Вы станете в один ранг с этим преступником, который у вас отобрал близкого вам дорогого человека. Чем вы отличаться будете от него? Я считаю, что месть сама по себе она не оправдана. В любом случае вы живете в правом государстве. Если вы живете в государстве, в цивилизованном, вы являетесь гражданином этого государства. У вас есть документ, подтверждающий, что вы живете в этом государстве. Следовательно, вы должны быть законопослушным гражданином. И получая паспорт гражданина этой страны, этого государства, где вы проживаете, вы так или иначе соглашаетесь с теми законами, с теми правилами, которые распространяются на всех жителей этого государства, этой территории. То есть вы согласны с этими законами и обязаны их исполнять. Таким образом, вы не имеете права судить, оглашать приговоры и приводить его в исполнение сами. Это уже из разряда самосуда. Вы не должны так действовать. Не становитесь тем же зверем, который совершил то жуткое ужасное преступление. Не становитесь таким же, таким же преступником, таким же злодеем. Не берите грех на душу. Вы не поможете убиенной душе, не очистите свое имя перед обществом и не будете одобрены вашей верой. Поймите, что за месть вам будет стыдно всегда перед своей совестью. То, что будет больно, будет тяжело, это естественно. Но за месть вам еще будет и стыдно. За прощение же вам никогда не будет стыдно ни перед кем, в том числе ни перед собой, ни перед Богом. Люди осудят вас, если вы будете мстить. По горячим следам, когда вы будете мстить, возможно, кто-то вас и поддержит, и ваше самолюбие, и гордость, и ваше задетое чувство самолюбия, возможно, будет одобрять такой поступок. Но когда пройдет время, вы почувствуете груз, груз ответственности, моральной, физической. Когда вы попадете на скамью подсудимых за это преступление, никто не скажет что вы это делали на почве вместе за то то этот человек отнял у вас кого-то и вы делаете это в отместку то есть это оправдано понимаете если все люди на планете будут жить по принципу око за око мы все останемся слепыми это очень страшный и пагубный принцип жизни постоянно мстить конечно же если это некая обида вас обозвали, оболгали, что-то отобрали силой. Мило, место никакого унижения, я бы никогда не подставлял другую щеку, как об этом говорится в Святом Писании. Я бы действовал бы жестко, соразмерно агрессии, направленной на меня. Никогда бы об этом не жалел. Но все же относительно в этом мире. Поэтому каждую ситуацию нужно сравнивать. Когда, напоминаю, вы отвечаете сразу, адекватно, в тот момент, когда произошла агрессия, либо некое давление на вас, вы просто даете сдачу, вы отвечаете, но когда вы отступаете, а потом в вашей голове зреет некий план, это и есть месть. Я считаю, что мстят лишь слабые люди, то есть человек не может смириться с потерей кого-то или чего-то, его не устраивает правосудие. Того государства в котором он находится он никому ничему не верит он хочет отомстить действует точно так же, более цинично более изворотливо и расчетливо поскольку он чувствует себя обиженным оскорбленным и униженным и считает что на его стороне Бог и правда и справедливость и он обязательно должен привести свой приговор в исполнение в таком случае пострадают две стороны пострадайте, кроме того и вы, причем дважды, та сторона, которая принесла вам эту боль, либо это горе, несчастье в семью, в вашу жизнь, она уже Богом наказана. Там будут болезни, там будут море неприятностей, тяжелая, очень сложная, нелегкая жизнь. Кроме того, будет обязательно срок, человек рано или поздно попадет на скамью подсудимых и будет его отбывать. Ну и вы пострадаете. Кроме того, что вы уже пострадали от рук или деяний этого человека, теперь вы лично можете пострадать за свою месть перед Господом и перед государством, перед обществом. Господь вас осудит, в этом не сомневайтесь. Тоже будут болезни, тоже будут неприятности, не очень нелегкая жизнь. Но вы обретете себя на срок некий. Это будет срок духовный когда вы будете страдать и мучиться, придя в сознание после исполнения своего приговора. И будет срок в плане физическом, когда вас осудят, и вы будете отбывать наказание в местах лишения свободы. Кроме того, если вы отомстите, вы принесете горе в ту семью, которую отомстите. Если имела место смерть, убийство, вы же убьете кого-то из той семьи. И месть на этом не закончится. Месть, как правило, всегда имеет продолжение она крайне редко останавливается, затухает. Это непрерывный процесс смертей, убийств, боли, всевозможных несчастий. Это как снежный ком, боль здесь, боль там, и постоянно друг другу мстят. Я считаю, что прощение, прощение только могут себе позволить сильные люди. Человек глубоко понимающий саму суть мести, ее бессмысленности, ее роковой тяжести, он не пойдет на это, он будет множить зло, и он понимает, поэтому он от этого отказывается. Месть порождает месть, зло порождает зло. Этот процесс не остановится просто так, будет больно с обеих сторон, и лучше кому-то первому это остановить, еще в самом начале, поэтому сильные люди прощают, понимая, что уже ничего не изменить местью, абсолютно, что для этого есть государство, которое осудит, для этого есть общество, которое осудит, для этого есть Господь и судьба, которые его накажут. Если его не накажет государство, а его приговор покажется для вас слишком мягким и несоразмерным с вашими потерями, вы всегда можете обратиться и подать жалобу на решение этого суда. Судебные тяжбы, я понимаю, неприятны, порой длительны и изнурительно. но месть — не лучший выход, не лучшая альтернатива судебным тяжбам. Рано или поздно вы добьетесь своего. Если в законном, в законной плоскости у вас не будет перспектив, поверьте, судьба его накажет, и вы будете это наблюдать, проживать, видя со стороны то, как человек этот корчится от боли, которую ему доставляет судьба. Не забывайте об этом и помните, что прощают сильные люди. Это свойство сильных людей, это королевское свойство. Когда человек, получивший боль, душевную рану, испытавший унижение, оскорбление или любое другое насилие по отношению к себе, прощает, это не говорит о том, что он слаб или испуган, хотя такие моменты в жизни тоже бывают. Но мы сейчас будем говорить не о том, что человек запуган, либо труслив, либо, возможно, дальновиден, понимает, что лучше остановиться, я бы отомстил, но лучше остановиться, я понимаю, что там может далеко зайти. Я сейчас говорю о том случае, когда человек искренне прощает. Когда человек понимает, что добром это не кончится, это нужно ему остановить, лично ему. Если не остановится, он не остановится никто. И горе и страдания будут множиться. И с той, и с другой стороны. И вот когда он по-настоящему прощает и говорит себе, и Богу, и судьбе, жизнь на этом не останавливается. Если прощу я человека, то и простит меня человек. Если я научусь прощать, то и Господь будет меня прощать. Если такие слова он про себя произнесет, это будет признаком силы великодушия. На этом несчастье закончится. Вот это я называю силой. Это дальновидный мудрый поступок, который остановит боль и страдания с обеих сторон. Никогда не мстите, учитесь прощать, различайте то, что вам говорил, давать сдачи и мстить. Если у вас есть возможность разбираться на месте, бейте, говорите, заступайтесь, не позволяйте кричите, делайте все, что угодно, но делайте это вовремя. Если же вы отступили и вовремя не среагировали, решили действовать позже, это уже сигнал того, что вы будете мстить. Понимаете? Если вы действуете мгновенно на месте, то вы защищаетесь. Если вы по разным причинам отступили, вы будете мстить. Вот эту грань важно не перейти, важно различать, где вы готовы драться и где вы готовы мстить помните слабые мстят сильные прощают а счастливые забывают тема исчерпана будьте здоровы чтобы быть в курсе моих обновлений не забудьте подписаться на мой блог